Раскраси Веронику в черный белый Давай по второму слову, что он довольно а, у нас, мы короче У нас сейчас технология должна быть, а мы красимся в, в донос. Вот у нас задание. А как бы... Ну ладно, у нас тем более последний урок. Да брови ты закрась пофиг. <с ну, <с оставь вот так. Сейчас могу. будем делать белый. Раз, да раз, раз, мы идем раз. на урок. Идем на урок, потому что мы боимся то, что все нам хана. Зашли, да? Мне лицо как будто бы знаете, вот так сжалось. Так она высохла. Ну, ладно. то, что что мы... то что... свойство, которое впитывает влагу, свойство волокна, которое впитывает влагу, свойство волокна да впитывать влагу и окружающую среду. И мы не написали а, это. Я истекаю кровью. Подожди, вот сюда. Полина Я... сюда. Мы снова на уроке. Мы сейчас сделали, пошли в туалет красить. Да. А Лена пример. Я богата. Алина, давай быстрее! Вот уже результат готов. Это я гремер. Да. да, это И мой. Гримёр.